Да, здесь много людей, и мы в гостях у Алексея, то есть у нас мы не в студии, собственно, в ее кабинете в фонде борьбы с коррупцией. Судя по надписи, вы захватили этот кабинет довольно плотно. Yeah. Я хотел, во-первых, поблагодарить, что пришли, спасибо большое, для меня, мне очень приятно в этой поистине легендарной программе принимать участие, про нее много слышал, очень часто мне писали, когда ты уже наконец придешь к Мальцеву, вот я пришел, Мальцев пришел ко мне, за, за огромное за это ему спасибо, и я рад иметь возможность. Тут пишут, правая рука Касьянова Мальцев поливал россия У тебя есть, кстати, эфир? Да, Грязью в, в телеэфире. Я россиян не поливал, это тем, что я назвал путинщину трипер, представляешь? Я смотрел да. вот этот эфир, как смотрю Вы... внимательно эти эфиры. Я, кстати, хочу сказать, что меня очень радует что И ты, Вячеслав, и, и Михаил Михайлович отлично выступил на дебатах, да, потому что да. ну, предвыборная кампания идет не очень активно, но центром этой предвыборной кампании стали дебаты, и ты очень хорошо выступил. И многие люди мне писали, которые такие, ну прям вот вообще э, либеральной ориентации, даже они довольны этими выступлениями, круто. Я много раз заявлял, что я требую, чтобы мне вернули пассивное избирательное право. Право быть избранным. Я этого требую. Меня лишили этого права после того, как я, ну, относительно успешно выступил на выборах мэра Москвы и доказал, что э, демократы могут набирать больше, чем 2%. И доказал, что те, кто против Единой России и против Путина, прям открыто, они могут набирать не 2%, а 30%. Я бы прошел бы во второй тур, если они не фальсифицировали. Я бы еще и выиграл бы у них эти выборы. Они лишили меня избирательного права. Поэтому я требую, чтобы мне его вернули. И, и говорю смело, что вы это сделали для того, чтобы я не пошел в 2018 году в президент Я требую, чтобы мне вернули Я буду бороться за лидирующие позиции Я бы сейчас в выборах участвовал И в партии прогресса я бы своей бы участвовал, если бы они не, лик, не ликвидировали Поэтому я просто требую, чтобы мне вернули то, что положено мне по праву, как и любому другому гражданину России Есть Это хорошо. логично, я скажу, я с удовольствием проголосовал за Алексея, но я тебя огорчу выборов в восемнадцатом году не будет, нам что пятый, одиннадцатый, Я согласен с этим. Я с этим согласен. Но 5, 5 11 17 ничего же не рухнет, не испарится. Это означает, что после 5 11 семнадцатого в стране будут нормальные выборы. Да? С нормальной конкуренцией. Логично, я приду логично. на эти честные выборы, логично. буду в них участвовать, согласен. может быть и проиграю, но в честной борьбе. Не, ну вот э, на самом деле, когда мир нормальный и все устроено по честному, по закону и все понятно, то э, выиграешь и про, или проиграешь не имеет значения, потому что ну вот цена не та, здесь вот сейчас у нас цена на самом деле ты вот посмотри вот я занимаю место покойного Бориса Немцова. На тебя куча уголовных дел, брат сидит в тюрьме и так далее. То есть вот мы сейчас сидим, шутим, прикалываемся, а на самом деле чудовищные вещи происходят. Ну то есть в нормальном мире люди приходят в политику, что-то они там воюют между собой и так далее. И никому в голову не придет, что можно выстрелить человеку в затылок или по политическим мотивам загнать чего-то брат в тюрьму. Это вообще... Да, в России цена политики... Совершенно другая. Просто выборы становятся выборами, когда туда допускают кандидатов. Я участвовал в выборах мэра Москвы. То же самое мне все говорили, какая ерунда, все решено. Ну ничего ты не сможешь сказать. И гарантированно тебе 2%, потому что у тебя нет ни денег. Вы же помните, это была досрочная кампания. Да. Внезапно вдруг объявили, и на следующий день ты сидишь, у тебя ничего нету ну вот, кроме там нескольких соратников вокруг, у тебя нет ни денег, ни телевизора, ничего. Ну, как-то мы смогли это все развернуть и выиграли бы эти выборы, если бы они не мухлевали. И даже с учетом того, что они мухлевали и мы проиграли, это все равно все было не зря. Поэтому ничего не предрешено, а все делают люди, их активность. И даже не 100% людей, а 1% активного населения. Если вот 1% захочет изменения, эти изменения произойдут. Потому что это огромное число, что такое 1% в России. Полтора миллиона человек, если эти полтора миллиона человек завтра будут делать каждый день что-то элементарное, чтобы улучшить ситуацию, все изменится. Ну и такой философский вопрос. Давай. Вот сейчас происходит так, по каким-то немыслимым причинам, что Алексей Навальный становится президентом России. Все остается на местах. Есть Ротенберги, есть Собянин, есть фонд борьбы с коррупцией первый твой рабочий день, что ты делаешь? Ты всех вешаешь или наоборот Или наоборот ты объявляешь демократию повсеместную и так далее. Вот как у тебя Нет, это... Никто никого не вешает. Так. Всех по приговору суда, в честном суды присяжных. Но что касается Ротенберга и всех остальных, эти люди совершили так много преступлений, что их самый честный суд присяжных, самыми лучшими адвокатами, безусловно, осудят. Но потому что их, их преступления, они очевидны. Никого не нужно вешать и никого не нужно расстреливать. Честная судебная система все исправит. Значит, а, что касается того, что все остались на своих местах. а Система меняется. Если сверху системы идут правильные сигналы, когда президент не является коррупционером, Значит, тогда возможно, что и премьер-министр не будет коррупционером. Министр конкретный и конкретный гаишник, который стоит на дороге. А если любой учитель, любой гаишник и любой мелкий чиновник знает, что Путин и его семья открыто воруют миллиардами, ну как мы убедим этих людей? Как вот можно подойти к гаишнику или учителю и сказать, ну ты знаешь, не бери, пожалуйста, больше взятки... За, за поступление в университет это очень плохо, потому что ты ну, откажись от вот этих 10 тысяч рублей, которые ты берешь для того, чтобы прожить. И не смотри на то, что Путин ворует там прямо сейчас миллиард совершенно открыто, но ну, ты откажись, это сделать невозможно. Поэтому я просто к чему это говорю? Это такой философский ответ на твой философский вопрос. А система сверху должна меняться, сверху должен идти правильный сигнал. Поэтому перестроятся все. Вот у нас принято очень говорить вещь, которую, ну, я считаю, неправильной в корне, что вот все русские плохие, они по натуре взяточники, коррупция у них в крови, они любят бардак, да это не так. Когда верхушка власти будет нормально работать, все системы перестроятся. И это мы наблюдали мы много раз в многих странах. Материковый Китай ужасная коррупция. Через дорогу перешли в Гонконг, но нету никакой вот такой глубинной тяги китайцев коррупции в Гонконге или в Сингапуре. Ну потому что руководство страны делает все по-другому. И я или кто-то другой, если будут делать все по-другому, будут на самом деле реально управлять честно. Да, вот это, это звучит пафосно, хотя это простая вещь. Если будет управлять честно, то вся страна заработает честно. Много вопросов по фонду борьбы с коррупцией. А, как пришла эта мысль? На какие деньги он живет, получаешь ли ты деньги от Обамы О, вот и да. так далее. А все все очень просто. Из земля. Из земля. Да. Все очень просто а, ну, я вел просто какие-то свои антикоррупционные расследования, как, как акционер, мелкий акционер различных компаний. А потом. А, Довольно случайно получилось, что было несколько случаев, когда мы расследовали коррупцию в госзаказе и успешно отменяли какие-то коррупционные контракты. И нас завалили просто этими предложениями. Я написал просто пост, что хорошо, хотите я наберу юристов, но тогда вы должны собрать все деньги для того, чтобы этим юристам оплачивал зарплату. И просто я как физическое лицо открыл Яндекс деньги, и мне тогда сразу накидали несколько миллионов рублей, я на несколько миллионов рублей нанял людей, публиковал все эти отчеты, как я плачу им зарплату, как физическое лицо сам им платил сначала. И так и начался фонд борьбы с коррупцией. Постепенно, ну просто уже было невозможно на меня собирать эти деньги, мы организовали НКО собираем сейчас деньги, сейчас фонд борьбы с коррупцией собирает в год больше 30 миллионов рублей, поэтому нам не нужен никакой ни Обамы ни Кремль. Мы довольно много, ну, хотели бы больше, но благодаря этим людям мы собираем деньги, вот мы арендуем этот офис, здесь работают много людей, много и волонтерами работают. Когда собираем больше денег, нанимаем больше людей, когда меньше денег, меньше людей. но ну, вот так и существуем. И только благодаря этому, на самом деле, существуем. Если бы мы а, гранты были бы вынуждены искать или зависели от крупных спонсоров нас бы уже давно задавили да. а поскольку там много тысяч людей отправляет нам по 500 рублей а, вот мы можем от всех отбиваться и все эти годы отбиваемся я могу подтвердить и вот не только я, но и все здесь присутствующие в той или иной степени были свидетелями того что где бы мы ни появлялись и я думаю Алексей, та же самая ситуация появляется Обама значит, ну, правда, он не негр, как правило, женского пола, чаще женского пола, дает какую-нибудь денежку, Говорит, а ну, вот". мужики. Да -да. Вот это на самом деле проблема, потому что у нас, мы, извини, что перебиваю по аудитории, мы видим, что у нас 85% мужчины, mm -hmm. а женщины, что-то вот э, мы, мы все пытаемся понять, что нам дело для женской аудитории. Не, у нас... да, это, это да, да, и мы... донорами в основном выступают мужчины. Не, у нас э, основные доноры женщины. Аудитория у нас в основном тоже мужская, но, конечно, не 85%, но те, кто вот, э, дают нам средства, это женщины. Э, ну, это разные. И то есть, дети. А? И детей. Женщины дети. Да, Надо как-то да. мы. Нам интересно поизучать Вадь, вопрос, как у женщин, какой вы к ним нашли подход. В чем отличие Навального и Мальцева? Борода, борода, борода да. Борода, борода сприл, я, вот, ну, Я просто смотрю комментарии, их очень много они здесь летят. И столько комментариев про бороду. Я просто вижу, борода-борода. Да, да. Чем она вас Женщина так зацепила? Мишу. Ну да, может быть, я. Если если они начнут больше жертвовать, я тращу. Пишет слава, слава, он отбирает твой хлеб. Вы не поверите, я третий раз прям наседаю на него, чтобы он делал то же самое в эфире и чтобы отбирал мой хлеб. Вы же понимаете, чем больше людей будет привлекать аудиторию, тем мы будем сильнее. Поэтому, причем таких людей, как Алексей. И, в общем-то, мы его убеждаем делать то же самое, я чтобы он почаще я больше скажу, что мы вообще планируем вас содрать с вас. Ну и вы рады, ребята, поделились опытом, вот там коробочка такая стоит, где мы уже начали, вот там микрофон у нас есть камера, мы хотим делать такую же передачу, тем более я что, что, крутой, это, что это, это дешево, это эффективно и это можно делать из любого места, поэтому мы, я надеюсь, что мы сможем делать что-то такое, и опыт от подготовки, конечно, для нас очень важен очень хорошо. И мы с удовольствием окажем и Мы любое тут, тут, тут нету а, а, этого есть? хлеба, которого можно съесть. Поляна возрастает. Чем больше людей, я был бы очень рад, если бы было бы 10 таких каналов. И они не заберут друг друга аудиторию. Потому что ну, не существует же практически свободных СМИ в стране. Телевизор вообще не существует. Ну вот, а, значит, нужно вещать в интернете. Да, но ну, это реальная волна перемен, когда люди объединяются. Вы же понимаете, что мы объединяемся и в эфире, и здесь мы объединяешься Алексей еще образом. молод для бороды ну нормально ну, да, нет, вот. на самом деле как бы хотел бы но нет и самое главное сказать что при нашей первой встрече Алексей сказал мы делаем одно дело да конечно мы свергаем да Очередь, а это и все остальное у нас безусловно он не не даст соврать мы тут развернули сразу все показали все включили да? как да. у нас все работает потому что и что нужно делать да, и, но, и для меня это был большой честью я сказал это в эфире навальный который олицетворяет для меня интернет и эдик всегда мне ставил алексеев пример он меня спрашивает а как вот это делается я такой а -а, вот как да ты превзошел своего да, учителя да, да. <свят> <свят> <свят> Нет, я я очень рад и очень хочется перенять этот опыт Я я всегда в общем-то рад когда кто-то делает что-то на круче чем мы просто потому что ну мы возьмем этот опыт и раз люди делают одно дело так все будут рад я например всегда готов поделиться как деньги собирать как там организовывать что-то как расследование делать и многие а, вот считаю, что как, вот вышло расследование журналиста антикоррупционного какой-то. Мне говорят, а вот смотрите, вам конкуренты. Я все время говорю, да я счастлив, пусть они рождаются, потому что коррупции столько много. Что хватит да, да, хватит на все, как и зрителей в интернете столько много, что их хватит на сотни таких каналов. Ну а что они могут, в чем они могут обвинить вас или в чем они могут обвинить меня? Они уже просветили нас рентгеном, и деньги, и как мы живем, и образ жизни, и с кем мы общаемся. И понимают, что если об этом рассказать, какую-то подноготную деятельность Мальцева или Навального, так сторонников станет еще больше. Да. Вот, вот им, им ничего не остается, кроме как придумывать эту чушь. Ну да, как говорится, до дедушкиных носков протрясли, да, ничего не нашли. И тут два варианта. Первый вариант – это придумывать информационный мир, когда что-то он вскрывает сразу. Это можно, э, в как вот в, в этих дебатах этот, как его там? Митваль, Митваль да, который сказал, что я э, победил Аяцкого и отжал Олегра э, М, да, у кого можно частную э, структуру, а, не, не, самое смешное, Олегра М э, был создан мной в 93-м, году и уничтожен Аяцковым в 98-м, а, а я Аяцкого уничтожил в 2000. Пятом, да, То есть ну, разница Если бы я знал, что ты идешь на, на дебаты с Митвелем, я бы да. тебя обязательно снабдил бы таким простым фактом, что Митвель рассказывает там всем какие-то сказки про то, как он борец с коррупцией, а запустил совместный бизнес сейчас в Иране. С кем? С Артемом Чайкой. С сыном, прокурором а Чайки. Есть, вот и, все. Хорош... и не помню, побольше... какую-то установку для очищения воды, я так понимаю, в рамках. Ну, то есть это большой многомиллионный бизнес. Откуда у воля эти деньги? откуда у сына чайки эти деньги ну, все. ну вот об этом как, надо. Как, какой, какой богатенький буратин, какой помощник для попутки да, народа точно вот такой философский вопрос задает тезка, тоже Алексей спрашивает, Алексей, чего ты боишься? хороший философский вопрос ну слушайте, я разумный человек я опасаюсь многих вещей да, да много неприятных вещей происходит с людьми, которые занимаются независимой политикой. Ну, неприятно. немцов вообще убили. Ничего себе неприятная вещь. Много, к сожалению, это такая одна из таких ну, трагедий, моя деятельность. Людей вокруг меня просто сажают. Мой брат сидит. Многих просто активистов сажают случайных людей для острастки для того, чтобы показать, что вот из-за Навального мы сажаем случайных людей. Поэтому вот эти вещи, которые мне не нравятся и которые меня сильно беспокоят, но это все не то. Я думаю об этом постоянно. Я размышляю об этих людях беспрестанно, которые вот сидят в тюрьмах, ну, в том числе из-за меня. Но это не та вещь, которая меня может испугать и может остановить. Можно я вот наконец приберег свой вопрос? и Я, даже... я очень я... не не, я приберег наконец, но задам его сейчас. И, Вячеслав Вячеславович, я вам его тоже не не задавал. А зачем вы этим занимаетесь, когда убивают, когда ваших родственников сажают? Почему ну, все не бросить и не заняться чем-то другим более спокойным? Вот вопрос, который задают масса людей, я вот адресую вам его. Ну, я не понимаю, как этим можно не заниматься. У меня даже для меня такой вопрос не стоит. Я не понимаю, как можно игнорировать все то, что происходит в стране. То есть я да я бы сошел с ума, если бы просто сидел на диване, видел все, что это происходит и молчал бы об этом. Не писал бы, не пытался противодействовать этому. Вот это для меня была проблема. Как не спятить от того, что ты наблюдаешь эту чудовищную несправедливость ограбление страны, посадки невиновных а сверхобогащение просто каких-то бессмысленных жуликов и молчать об этом. Поэтому для меня, если честно, даже и не стоял такой вопрос. Но я делаю то, что положено делать человеку. Два. Уника уникально, да, уникально. Но вот здесь я абсолютно могу согласиться, потому что я могу только жестче сказать, мне западло, но мысли абсолютно... Да. Такие же, как вот в 90-е я прессовал бандитов, потому что мне было западло, как так там вот я здесь живу здесь там мои какие-то люди там приходят, кого-то что-то отнимают, пошел он на, на его, этих я не могу мордой стукнуть, почему? потому что, ну, они, они власть, они государство, но они по сути такие же бандиты еще хуже еще хуже, гораздо у них у тех кто хоть как, какие-то нормы были, да, хоть какие-то обычаи, у этих нет никаких норм поэтому, конечно, я с Алексеем абсолютно согласен, делай, делай что должен и будь что будет Два сложных вопроса. Первый, если сейчас появляется, наверное, этот вопрос, в общем-то, каждый здесь присутствующий себе э, рано или поздно задавал или задаст. Если сейчас появляется реальная ситуация, когда ты понимаешь, что, наверное, да, наверное, сейчас меня отправят в тюрьму, то есть это не какое-то очередное уголовное дело, а непосредственная возможность попадания в тюрьму. Ты отправишься куда-то за рубеж и продолжишь там свою работу э, против, э, в общем-то, всего того беспредела, который в России происходит. Или, в общем-то... Так Думаешь, у меня была такая в... ситуация, меня уже и сажали в эту тюрьму, Вот э, когда ну, люди да. вышли на улицу вечера в Москве и говорят, а что меня освободили, я-то об этом не знал ничего. Я Но меня, отв... меня отвезли в СИЗО, ну я сел в СИЗО, в это... привели на эту карантинную камеру, ну а что, разобрался, лег, читаешь книжечку, понимаешь, что в течение ближайших пяти лет у тебя довольно будет четкий график. Режим по распорядку ну то есть ты, ты все равно понимаешь, что ты знаешь За что сидишь И даже если ты сидишь в этой камере И думаешь, как бы здесь побороть комаров Потому что их там было очень много Все равно ты знаешь, что ты внутренне прав И у меня была ситуация Первый раз, когда они заявили о том, что возбудят уголовные дела Это был еще какой? Десятый год Я учился тогда в Штатах и у меня подходил срок обучения к концу Они понимали, что я вернусь И выпустили прям несколько сообщений информагентства написали, что против Навального Возбудят уголовное дело а, Для чего? Для того, чтобы я просто не вернулся И когда а, первый раз Перед тем, как меня взять под подписку о невыезде Они же сделали такую вещь Которую никогда не делали Они заявили за две недели А я должен был ехать с женой в отпуск и у меня бы за границу, у меня даже билеты уже были Они заявили Навального, возьмут под подписку о невыезде ну, и ждали, ну, давай, давай, вот у тебя же билеты, уезжай. Ну, мы, я сдал, сдал билеты никуда не поехал. Потому что, ну, я понимаю, от меня нет ни малейшего желания сидеть в тюрьме. В этом нет ничего хорошего, в этом нет никакой романтики, и это только осложнит деятельность. но я взвешиваю. Правильно будет это сделать или неправильно, понимаешь, понимаю, что правильно будет продолжать заниматься моя деятельность, потому что это от этого, меня, этого хотят от меня люди и за это меня поддерживают. Я вам скажу, что вот сейчас на самом деле ну, с точки зрения некой мистической решается вопрос. Кто будет будущим президентом России, Навальный или Мальцев? И решить этот вопрос может Путин, посадив одного из нас. Вот того, кого посадят, того изберут президентом. Это я вам как гарантирую. подсказки? Ну я что не я не могу сейчас? сделать? Я гарантирую, что так оно и будет. И вы все здесь в студии это понимаете. И все это понимают. Понимаете? Вот сейчас такой вот вброс. Кого посадят? Кто станет будущим президентом? Не скромно себя <связанных> ведешь? Не скромно себя ведешь? Я говорю то, что, но ну, это же очевидно. Да, что, Этик, ты что, руку поднимаешь-то так? <связанных> <связанных> Вопрос. Чтобы, чтобы не шу... Да. не пусть. Да. Вопрос. А, римское это самое, ну время же было такое, можно и не рвать людей пополам. Ну, консулы же были. Да, ну, да, конечно. Ну Это же форма правления. Ну, я, я, не я несколько... Как Медведев и Путин, тандем, вот уже было. Я несколько шутка это сказал, но вы же понимаете, насколько с точки зрения вот... Сядут усе да мистические да. Ну, а если кроме шуток, то, конечно, сидеть никто не хочет. Но, в общем-то, это... Сейчас как-то почетная обязанность, да, почетная обязанность. А может вы договоритесь здесь, кто там начали вы, потом Навальный будет президент? Вообще, вот, вот, ты знаешь, давайте мы между собой Давайте про президента. С Алексеем... договариваться, нет. кто кому передачи будет да, носить сначала. Алексей, мы договоримся на эту тему, нам, нам главное договор... вот этих вот всех убрать, понимаете, потому что ну что греха таить? Вот у него разница 12 Додача лет. Какая задача сделать? Россия свободно да, да физическое состояние и так далее кто кто на каком месте сгодится так скажем то, там он и будет потому что мы сейчас говорим об одном надо еще вот это ребят пережить надо еще чтобы еще может оказаться ну я, я не хочу быть там но может оказаться что здесь вы и никого не увидите вот кроме черной стены ну потому что это серьезно на самом деле Понимаете, потому что вот тот, кто был на моем месте, он уже в яме, да, давайте вот из этого исходить, поэтому, к... К... К... опоздавших приравняем к отсутствующим, да, так и здесь. Я смотрю, Алексей взбодрился так хорошо. и да, Он просто. мне говорил, что полтора часа очень долго. Я хочу ему доказать, что полтора часа это совсем не недолго. Честно говоря, кто-то вот думал, что полтора часа сидеть и что-то говорить, о чем говорить там. Ну вот, вот, вот, что сказать. Ты общаешься с людьми реально. Вот ты посмотри, как она бежит. Вот у тебя будет то же самое. Ты включишь и ее еще пытаешься остановить эту, и ничего не получается. Недавно сюда приходила редакция Медиазоны. Это такой главный СМИ, который сейчас пишет про политзаключенных, и мы обсуждали с ними, что к сожалению, вообще тема политзаключенных является одной из самых таких ну, наименее востребованных я вижу по своему блогу посты по поводу лайкают и читают меньше всего. Медиазона тоже самое говорит. Вот, ну это же смежная тема со статьей 282. Нужно об этом говорить больше, потому что широкая публика почему-то, ну вот не так хорошо интересуется этой темой, как должна. быть. Он... А ты его должен хорошо знать. Вот же Володина, он же. вообще с ним до 2006 года. Ты единственный не знаешь, что я Агент Володина. Да, ты ездил. Извини. Ну и так это да. Мы же в первом получился вот парадоксальная совершенно ситуация. В первом созыве, да, мы, в общем-то, очень хороших отношениях были, Вячеслав Викторович. Валерий Федорович Рашкин и я. Mm. И сейчас, вот представляешь, то есть вы такая ситуация, что Володин там со своей стороны заходит, Валерий Федорович со своей стороны. Рашкин у меня по округу идет, по Марина. Это такую довольно зажигательную избирательную кампанию ведет. <связательно> да, он, он, он может. <связательно> я его хорошо. <связательно> да. Да, и, и тот, и другой, конечно все, что... что ты соучредитель Партии Единая Россия Да, я 30 место Как когда... плохое дело сделал Я знаю, что думал Я был в отечестве И Говорухин, и Володин Говорят, давай, причем Говорухин Я помогал на выборах президентских Почему? Потому что он единственный Заявился против Путина Я взял всю команду, приехал Я ненавидел Путина с самого начала И работал бесплатно совершенно На Говорухина, потом он говорит, слышь Сейчас вот партию создаем, Единая Россия будет, ну, с, с единством объединяемся. Это будет альтернативу Путину, потому что много там серьезных людей, которые, ну, не потерпят над собой такой власти. В конце концов, случится так, что партия его сожрет. И все, я, я не то что согласился, я пошел там на веслах туда. А в 2003 году, когда уже понятно было, да. Я ушел, конечно, из единого. Это в третьем году, причем я подхожу, поругался на, на заседании, там, на собрании, подхожу к двери, а мне кричат, Вячеслав Вячеслав, дверь закрыта, закрыта, я ее дернул из с косяками выдрал и прошел. Я говорю, я пройдусь сквозь закрытые дверь и ушел от них. И парадокс, знаешь в чем? Когда писали программу Единой России, это очень смешная история, я туда. Ну, программ же никто не читает, а пишут определенные люди. Вот я тот определенный человек, ну, ты знаешь, ты тоже многие вещи пишешь. И я написал долю каждому национальных богатств. Вот это. Это вот то, что в манифест вас да, ждет Это висело, это висело три года, пока они не увидели и не сказали: блин, это че? Ну, хоть про дорогу, а адрес Санкт-Петербурга это не ты написал. Не-не-не, вот долю национальных богатств это, это мое, мое, я туда вписал, причем на полном серьезе потому что я думал, что эта это партия в конечном итоге ну я же не думал, что все прогнутся -то, ну, ну это люди, Говорухи, которые, которые да, Говорухин, но ну, ну, я ну, про... все, я понял, кто заварил всю эту кашу а как... но ну, ну, ну, ты ее ну, и расхлебываешь да, я ее и расхлебываю в том числе и, ну, ладно, много можно про это рассказывать, как-нибудь, нибудь, как, как -нибудь расскажу. Но ты, ты единственный, кто это не знает. Причем человек ведет расследование про Володина и знает лучшего друга, Если бы ты построил рядом с ним дачу, я бы знал притянул. А у меня нет ничего, поэтому ты не знаешь. У меня как у латыша, я всегда говорю, ничего нет. Я думаю, что они понятно, почему. Алексею навешали этих уголовных дел для того, чтобы он не мог это сказать, потому что я думаю, что он сказал бы это гораздо раньше, там в эфире, ну, если бы мог выдвигаться еще, там, я не знаю в каком году, лохматом.